НКО – некоммерческая организация, в которой работают люди, совсем не зеленые, а очень даже настоящие, такие же, как мы с вами. Живут и работают они рядом с нами, только мы не всегда их видим. Люди объединяются в некоммерческие организации, чтобы вместе решать важные для всех проблемы. Например, есть НКО, которые сохраняют историю и помогают ремонтировать памятники архитектуры. Есть некоммерческие организации, которые поддерживают тяжелобольных детей и помогают людям с инвалидностью стать полноправными членами общества. Некоммерческие организации заботятся о стариках и учат пенсионеров пользоваться компьютером, ищут пропавших людей и помогают животным. А еще некоммерческие организации возрождают ремеслом, развивают спорт, охраняют природу и делают еще много полезных дел. А узнать побольше про НКО можно здесь.